Да, я скажу тебе да. Если бороды нет, то я нет мой ответ. У меня есть борода Я скажу тебе да. После выхода этой песни многие мужчины решили обзавестись растительностью на своем лице. Борода сейчас на самом пике популярности. Это модно, это стильно. Но как ухаживать за бородой, а главное, как сделать это правильно. В Шумкенте работает самый молодой в городе Бродобрей. Он и поделится секретами идеальной бороды. Подмерное жужжание машинки молодой парень творит чудеса. Из-за росшего щетиной мужчины мастер делает ухоженного и стильного молодого человека. Знакомьтесь, это Арман Дуржанов, самый молодой в Радобрейшем Хенте. 20-летний парень уже 4 года занимается этим ремеслом. Научиться подстригать бороды в шумкенте пока можно только на практике, поэтому Арман обучался искусству стрижки у опытных мастеров. Учился этому так мимолетно. Просто а, обучался у мастеров в шумкенте. Не получается, здесь. Как, как мне говорили, лучшие в городе. Ну, я за ним посмотрел, последил, поучился и потом дальше продолжал уже сам познаваться. В Шенкенте это тренд, когда я начал познавать его, о, его не было здесь. И было очень сложно на самом-то деле. Это, это Я человек, который не имеет своей бороды, но очень сильно хочу, да, как любой человек без бороды, э, старался что-то увидеть, что-то понять. Как признается Арман, борода в последнее время стала на самом деле популярна среди мужского населения во многих странах, в том числе и у нас. Парень считает, что борода – это плюс сто брутальности мужчины. Вспомним Канаду, все самые, как сказать, брутальные мужчины, у них всегда есть что-то такое, да? борода не борода, это как козырь, да, можно сказать, именно мужской брутальности. отрастить бороду нужно запастись поистине ангельским терпением. Для начала прекратите бриться. Да-да, недели две так точно. Будет неуютно и непривычно. В зеркале будет отражаться человек, похожий на бездомного. Но помните о своей цели – шикарной бороде. Как только растительность стала нужной длины, выбирайте форму. Выберете ли вы голливудскую бороду, небрежную щетину или русскую полную бороду. Не ограничивайте свою фантазию, экспериментируйте с самыми разными стилями». Но отрастить бороду – это половина дела. За ней нужно еще и ухаживать, равнять раз в несколько дней, тщательно мыть и питать специальными маслами. Тут зависит все от того, что будет ли он это делать дома или в специализированных местах. Если в специализированных местах, то ничего сложного. Раз в две недели, раз в 10 дней можно приходить, маленькую окантовочку, получается, лишнее срезать, и все будет, как сказать, всегда смотреться очень хорошо. Да? А если вот на дому делать это, то просто... Уйдет где-то месяц на овладение именно нюансов. Есть специальные шампуни для бород, получается масла для бород. Отращивать бороду или нет каждый решает сам. Но если бы мне представилась возможность раз в месяц менять вид своего отражения в зеркале, я бы не раздумывая принялась за это бородатое дело.